Приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу показать, как связать вот такие цветочки для отделки. Вяжутся они очень просто и быстро. Делаю вот такое вот колечко. Петельку провязываю. Затем 8 петелек без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вот за эту ниточку нужно потянуть, чтобы они не замкнулись, эти петельки в кольцо. В петлю предыдущего ряда ввожу крючок, провязываю петлю без накида. Затем в следующую петельку в эту же петлю предыдущего ряда провязываю петлю с накидом. Следующая петля без накида в эту же петельку. Затем следующую петельку я провязываю петлю без накида. Затем петлю с накидом и еще раз петельку без накида. Получаются вот такие вот лепесточки. Следующая без накида, с накидом и еще раз без накида. Один лепесточек. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставить лайк. Так, последние лепесточки я связала. Закрепить нужно петельку. Последнюю и все отрываю ниточку вот эту ниточку я вот про сделаю вот сюда вот продену чтобы было удобно привязывать вот получился вот такой цветочек если вам мое видео было полезно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал до новых встреч!